Преображение «Сей есть Сын мой возлюбленный, В Котором мое благоволение, Его слушайте» От Матфея 17.5. Свет славы преображения В Эдем превратилась гора, Ну, как не понять то волнение, Что вдруг охватило Петра? Давайте построим трекущий Христу, Моисею, Илье. Вдруг голос раздался могучий, Как гром откровенье земле, И вести той Божьей внимая, Никто не посмел взор поднять, Лишь яркие отблески рая, Зажгли в их сердцах благодать, Как сны, далеко у подножья остались тревожные дни, скитание по бездорожьям, костров полуночных огни, И боль фарисейских уколов и недоверие людей, о, как не хотелось им снова Спускаться к юдоли своей! Но стоя на райском пороге Не ведал счастливый народ, Что преображение прологом Грядущей Голгофы встает. Мы строим порой только кущи В ответ на его чудеса, А было прекраснее и лучше Отдать Ему наши сердца, сияние преображения, зажги в наших душах Христос, Чтоб светлую радость спасения до вечности каждый донес. Аминь.